всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео сегодня мы недавно вот было видео про харюза что мы ездили на речку ловили харюза и сегодня мы будем его коптить ребята также у нас сегодня имеется уже подсоленная горбуша и харюски. А вы оставайтесь на канале и смотрите продолжение. <смех> что за рыба у тебя? Знаешь эту рыбу, Кость? Кость, <смех> как рыба называется? Не знаю. Хариус. Хариус. <смех> Я просто одно слово спроси, вкусный, и он тебе скажет. <смех> вот это он знает. Да? <смех> Можно даже не отвечать. Основной. Да. Вот такая. Но он даже не умеет чистить. Покажи ему, как нормально чистить. Что он Кость. Вот так вот москвичи едят рыбу. Да-да-да. Ну, Веску жари! Так ее не так вообще нет, ее да. пятывают. Так, ухимуть. Оо! Ему... Такие хорюски, ребят. Успокойся. Это маленькие хрезаты. Вот так вот выглядит каптине, вот. ребят. Сверху ящик но для рыбы сговора, и снизу не просто нет. вот да, печечка. О, Больше дегустация. Больше нечего. Дегустируем и мы. Что там наготовил папа? <х <х> папа Сережа, у тебя там опять замок сломался? Где? Там. Я его починил. Опять, болт надо. Болт новый поставлю там. М -м, вкусно. 5, дня не торпить, наверное, для этого. Очень вкусно, ребята. Сегодня уже 31-й. Вчера его подсолили, а сегодня уже готовим. Фу. Загружаем новый. Что там? Загорелось ну, уже. уже. Ох, аромат. Копчение вот на лихе проходит, да, такие, нарубили. Ничего. Ну и малой присоединился. Бравая колоть Какая душа, Да. Мышцы. это хорошо. Обведкивать. Вот такая рыбка. вы да. будете? Конечно же, да, конечно же, как ты, конечно же, да, конечно же, да, конечно же, да, ты дрова наколол? Иди ты, Гриня, чего? Потом я опять. Устал, что ли? Да. Господи, <свари> а что ты думаешь? <свари> тут Депор, смотри. Это огонь, тут дым, куев, я говорю. Да, это огонь. Да. Огонь. Огонь. Гой, Максимушка, огонь. Да, а Где у тебя пожарная машина? Где у тебя пожарная машина? Где у тебя пожарная машина? 15 лет, умеем. Вот еще друг-то тут сколько надо получать, вот еще дровище. Где-то а -а -а. уже выколол все? Нет еще. Почему Он так сказал, так? мышцы у него стали. Какие мышцы? У него там нет мышц, там одно сало. Вот, мы его сожьем тоже, петельки сожжем. Понимаешь? Ну давай, помогай. Молодец, как помогает Смотри, как хорошо. Молодец, даже не надо упрашивать. Кто всегда спрашивает, надо помочь тебе? надо помочь? Молодец. Ой, как хорошо, молодец. И еще пошел? Да. Ой, молодец. Давай. Отдохнешь когда-нибудь, нет? Помог... Так вот, ребятки. Не заполнишь. Так. Ох, красава. О. А фальга зачем нужна была? Фальга нужна, сейчас она подкоптится чуть-чуть. А. Надо крыть, чтобы она не горела. А. А, мясо уже мясо вроде шпуры идет. Вот, вот накрываешь, чтобы что не сгорело, да? Она уже подкоптилась, чтобы она черная не была, как уголь. А. Он... Что, Понял? Пусть я объясню вот этот процесс. А -а -а. Тебе два раза объясню. Где-то <свят> <свят> закрывай, кто там горячок? А да, нет, ты же да. <свят> Все, закрыл. вспомнил <свят> что желаю. Ой, где-то не попался. Готово? Еще. Ну, давай, давай посидим, посидим. Давай. тогда Все, наверное Дедушка, а -а. знаешь что? Шир. Давай дрова давай, давай, давай дрова Подходим, давай Отходи, помогай Помогай давай Спасибо за помощь Давай еще Плохо ходит. кто такие нам длинные наколов. Посмотрим на печку, даже они не лезут. Это ты? О, какая красота! На севере роза растет. Картошка растет на севере, это говорят, ничего не растет. Вот Готово. Жаль, Я хочу пить. Вот Камера будет. запаха не может передать. А? Я это для тех, кто спрашивал, на что ловят горбушу в Омби. Нужен вот такой вот тройничок обычный. Нужна красная нитка. Вот такая она продается. Ну и шерсть возможно, тоже понадобится. Красная. И вот такая муха. Мне ловят местные. Сейчас покажу Ой. Вот она. Даже с леской осталась. Медная проволока обычная и красная нитка. Как же она делается, ребята? Подойди поближе. Берете вот этот кусочек нитки и вот что у вас должно получиться. Сейчас я вам поближе получусь. Вот, вот такой кончик должен быть. Просто вдвое сложили и, и таких и еще раз можно вдвое. Чтоб у вас, сейчас я вам точно, так, чтоб, короче, вот у вас получилось. И вот это все обматывайте просто медной проволокой. Вот это обрезаете, вот так, чтобы она торчала вот таким вот способом, вот она, рабочая мушка сарая даже вот у вас что должно получиться вот это рабочая муха на горбуш сейчас вам еще поближе побольше покажу. вот тоже рабочая муха также есть продаются магазинные мухи работает вот эта муха работает медвежья на медвежьем шерсти рабочая но не так эффективно как те не так эффективно, как те. Так. Вот петушок такой вот. Тоже рабочий. Такая муха. Что испытано мной, я вам показываю. Так. Что еще? Вот эту муху я не знаю. Эту муху я нашел на камне. Вот такая муха еще. Нашел. Костик нашел, но я ее не испытывал. Вот еще, ты, ты еще рыбу нашел? Да. Ну, рыбку это там. Так. А так, ребята, так, ребята, вот обычная мух, муха, которая рабочая сто процентов. Красная нитка. И это. Есть еще шерсть, шерсть продается. Шерсть вот эта такая можно с красной ниткой комбинировать. Оп, сейчас берете я сейчас не буду отрывать просто берете вот так же берете вот так же и кусочек двойной нитки с другой стороны ну вот она сама удочка и вот такая снасть вот она моха видите ребят рабочая В том же исполнении, только с двумя крючками вот она. видно там нет угу. вот она. дальше идет грузила и поплавок на 30 грамм можно ставить на 25 грамм на 3 ну на 20 грамм ну, не знаю у меня вот грузила на 9 или 10 грамм я не помню и поплавочек на 30 грамм стоит вот такая снасть на ловлю горбуш. Больше ничего не надо выдумывать. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, на что вы горгушу. Ну вот, ребятки, мы скоптили рыбу. Рыба коптилась у нас на архе. Альху мы заготовили уже давно. Я тебя заготовил. Вот. вот такая рыбка получилась. Мы уже дегустацию провели. Не буду вам на камере воздразнить, как говорится. Все. Напишите свои рецепты, как вы коптите рыбу. И... Всем пока, до скорой встречи!